Уважаемые лауреаты, дорогие друзья, рад поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем России. Этот праздник символизирует свободную, устремленную в будущее, в будущее Россию, знаменует величие ее многовековой истории победы и свершения многих поколений наших предков. Добрый день, информагентство Ледокова. Вопрос можешь задать? Сегодня 12 июня. Какой это день? День России. День России. Ну, Россия появилась в 191 году. Правильно, неправильно? Нет, Россия. по ново появилось в 191 году. То есть Российская Федерация. Да. Ну, вроде как она стала независима. Так. Независимо от чего? Или от кого? Суверенитета привела. Новое у угу. было СП, а потом России. Хорошо, стало жить лучше или как? Я думаю, лучше. Ну, в каком направлении? Во всех. Угу. Хорошо, благодарю. Добрый день, информагентство Ледокол. Вопрос можно задать? И... Ну, вопрос простый. Сегодня 12 июня. Какой это день? Сегодня, а, День, не знаю, даже. День, день России. России. День России. Получается, Россия появилась российское государство или Российская Федерация появилась в первом году. Правильно? Да. То есть она как бы стала независима. От чего она стала независима? Ну, ССР распался. Угу. Хорошо. Все своим путем пошли. Угу. Каждый по своей линии. Понял. Ну, тогда последний вопрос. Как стало жить лучше? Мне больше нравится. Угу. Все хорошо, благодарен. Добрый день, информагентство Ледокол. Вопрос можно задать? Какой? Ну, 12 июня. Какой сегодня день? День, день России. День России. Россия появилась, получается, Российская Федерация появилась в 91 году, правильно? Да. То есть, как бы независимость получила. От чего независимость? Не от чего. А как? развалился советский союз россия стала отдельно развалилась или развалили как правильнее я считаю развалили я считаю развалилась сама понятно тогда последний вопрос и как стало жить лучше да, наверное. мы со средней азии нам лучше если не секрет откуда с узбекистана как там было когда весело было в а, мы в Ташкенте жили, у нас было нормально. нормально. У нас не было ничего такого, как сергана и так угу, далее. Угу. Поэтому... То есть это сколько лет уже оттуда? Мы приехали в 2002 году. Интересно. Переехали. Да. Угу. Ясно. Он на год позже, <с> ребенок. Понял. Мы, в принципе, увозили ребенка. Угу, угу. Давление было, наверное, местных наций? Нет, ну. Ну, узбекский язык везде, угу, русские угу. работали, но выше головы не прыгнешь. В основном все равно в национальные угу. кадры. Ну, в принципе, это правильно. Логично. Ну, ну, Ясно. Поэтому... Угу. поэтому мы, в общем-то, переехали ради него, будем так Ну, говорить. логично. Угу. Правильно. Благодарю. До угу. Добрый день. Форма агентства Вопрос можешь задать? быстро так. быстро сегодня 12 июня какой это день день независимости нашей родины так то есть э -э у вас родина российской федерации да, ага, хорошо да. э от чего независимы стали от чего от внешних каких-то ну, от внешних факторов, от внешних ну, стран других, от обстоятельств, которые создают mm -hmm. нам ну, эти страны, какие, которые создают проблемы. Mm -hmm. -то mm -hmm. Тогда небольшое уточнение. Российская Федерация появилась в 1991 году при уничтожении Советского Союза. И последний вопрос. Стало жить лучше? Да, конечно. Mm -hmm. Все, благодарю. Спасибо. Добрый день, информагентство Ледокол. Вопрос можешь задать? Да. Сегодня 12 июня. Какой это день? Праздник Праздник. Как он называется? День независимости. День независимости. А от чего стала независима Российская Федерация? Ну, независимо, так сказать. От долгов всяких. Угу. От ну, идеологических. То есть это вы говорите про то, что при уничтожении Советского Союза Российская Федерация выделилась из Советского Союза, правильно? Да, но там еще много другой, там сложно, знаете, в одном слое там, угу. там на Ну просто, чтобы долго не затягивать. И следующий, последний вопрос. Стало жить лучше? Лучше. В чем? Во многом лучше. В работе. В, сказать, в культуре как в свободе. Вообще. Тогда, извиняюсь, уточню. В работе ну, было масса предприятий. То есть авиационный, авиагрегат, гидроавтоматика, там, металлист, Нет ну, масса работы. Это, как сказать, задницу, а в свободе выбора работы. Да тогда вроде тоже не было особых проблем. Нет, ну, Тогда не было, сейчас это А, я имею в виду вот этот. Получается. В этом отношении. Да. Понятно, то есть. Ясно. То, что лучше, чем, ну, потихонечку с каждым годом все-таки какая-то реванш идет, их зарплате ну, немножко завышается. Вот. а пенсии, значит, то же самое немножко идет. Раньше было очень плохо, 15%. Но ну, получше. Ну, с пенсией, собственно говоря, сейчас очень веселый вопрос. Во-первых, поднимает возраст. Ну, с возрастом это разговор, по-моему, на натянут. А как, как знать? А, потом уже на а вот по тому, что как бы, государственный пенсионный фонд его как бы хотят прикрыть, и чтобы были только не государственные пенсионные фонды, mm -hmm. то есть стоит вопрос, чтобы все шли в, в, именно в НПФ. А, собственно говоря, в этом году, уже в январе или в феврале было сказано то, что два миллиона человек в каком-то НПФ накрылись медным тазом. Ну, и до этого было, когда вот с этой накопительной частью по была какая-то большая часть, чтобы больше вы стараетесь... Идти в эти форты, что мы уехали ну, так же, пока он разорялись. Они больше сказали, сами себя съедали. Да, uh -huh, uh -huh. Ну, вот, ну, ну, это эффективные вот, управляющие, значит, были? Ну вот, сейчас единственная надежда, что что-то может быть выручивать. Там будут правительства, чтобы это... Думаете, будут поумнее? Будут обязательно будут поумнее. А uh -huh. сейчас уже это чувствуется, понемножку чувствуется. уже. Вот сам не состав правительства, каких-то ну, старый, uh -huh. а вот то, что требования сейчас очень жесткие сделал, а читаясь нет, значит, скорее всего, место потеряешь. Uh -huh. Уже, уже uh -huh. это начинается. И так лет через пять нам это гайки прикрутят, и, по-моему, это решаться потихонечку это, с той же лет пенсии, uh -huh. потому что ну, повышение так и так года 30 как минимум так, так. Обидно, не обидно, но ну, тут ничего не тоже. Я бы вот, если был помоложе, я в принципе я согласился. 63 еще нормально. Mm -hmm. ну, а там может еще лет через 20-65 вполне будет нормально. Такого mm -hmm. по, по жизни это mm -hmm. время. Вот, раньше это лет 30 назад, а об этом даже это второе ну, ну лет 30 назад, в принципе, практически у каждого 120 рублей было, потолок 132 рубля, насколько я помню. Вот. И ну, в принципе, вот у моих родителей, например, и на машину откладывали. Ну, в то время как-то и, и продукт. И проблем и особых я не помню. Особо не страдали, никто не а? Приобретать вот больше деньги тратились, как так сказать, на, наивичь. Вот. Машины дорогие там машины есть как и она есть сейчас года 3 45 у кого достаток есть один машин обязательно mm -hmm. хотя там в принципе и вполне нормально что чем... mm -hmm. Но, ну, ведь... даже с поездками можно отдыхать у нас с России там столько места это большой вопрос это у кого пенсию так сказать за 15 тысяч там еще какие-то поездки можно планировать а у кого 6-8 тысяч ну, сейчас уже шесть, вот 8 восемь уже, это минималка почти что. Вот, нет, это. есть. Ну, шесть, не знаю. Но У меня уродние. Это, ну, в принципе, это поездки только так вот по России. Ну, нет, тут никуда не наедешь. Ну, Я считаю, квартира одна, ну, как, две трети уходят деньги на квартиру, четыре тысячи ходят. Опять же, как, смотря, какая квартира следует. Если по старым меркам, там, около там, трехкомнатная была, и все три года вот, получили, и ну, ее собирать в uh -huh. uh -huh. Ну, в принципе, хорошо. Хорошо, благодарю. Спасибо. Ваше мнение. <связано> а, знаете ли вы, что, какой день сегодня отмечается, 12 июня? В день а, вследствие чего? Ну, как... к чему приворучиваетесь? Принятие независимости. Я так независимости как вы, вы вообще считаете этот день праздником конечно угу. спасибо все всего добро анастасия, вот, вот, вот, анастасия, да. анастасия юрьевна просто опрашиваю население ну сегодня что, что сегодня за день как говорится это... а вслед как бы считаете ли вы это праздником Я вы да. считаете а почему да. так считаете потому что в россии а вследствие чего он образовался забыла но а зависимый. до этого она была зависима нет мы и как бы официально насколько я знаю присвоили понятно спасибо вам большое Правильно, хорошего висок. вам вечера а, скажите какой день сегодня отмечается у нас 12 день июня Россия. а с чем вот связана как бы эта Шесть дата чего а честно говоря это уже не знаю знаете, да. ну как вот формально считается как бы день независимости России вот как бы для вас вообще это праздник или не праздник скорее да чем нет угу. все спасибо вам большое все хорошо сегодня отмечается 12 день июня России? а с чем связана эта дата а, ну, если не ошибаюсь там Конституция да нет не денег спуск в Девяностом году 12 -го июня подписали как бы выход РСФСР из состава СССР. Ну, по сути, развал страны. Просто для вас считаете ли вы это праздником или не считаете? Ну, я не считаю, что это такой спорный вопрос. Понятно. А вы какой стороны придерживаетесь в этом спорном вопросе? Я, ну, я настолько там точно не знаю, но я знаю, что. И... Особых плюсов не было от Советского Союза, что как бы мы кормили ну, большую часть стран. Но ну, там тут mm -hmm. неизвестно, что правда, что неправда. Спасибо mm -hmm. вам, mm -hmm. спасибо, спасибо, спасибо. спасибо. все хорошо. Ну можем лицо не снимать не если... сидеть, просу, все. все, Спасибо, извините. Ну, просто что сегодня за дата вообще? 12 июня. Знаете ли вы, что сегодня за день? Ну, как он а в связи с ну как как вообще так получилось, что вы начали отмечать? Словно говоря, с чем связана эта дата вообще? Ну, у нас в 91 году, мне кажется, с того времени как-то, переворот. <связано> да, ну, в 90-м году, получается, РСФСР выделили как в отдельное государство, то есть это как Декларация Независимости. На ваш взгляд, это праздник вообще? Стоит ли это отмечать? Конечно. Раз его сделали, я считаю, что стоит. Я, удивило, сейчас что вообще в этом и году, в предыдущем, особенно Россию, получается, поднимают. И всех правильно, наверное, что там, ну, равняться на Америку. Понятно. Спасибо вам большое. Хорошего вечера. Спасибо. Здравствуйте. Информагентство Ледокол. Позвольте задать несколько вопросов. Первый вопрос. Какой сегодня праздник? День России. День России. А к чему приурочен этот праздник, вы знаете? Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. День независимость России. 12 июня 1990 года была подписана декларация о независимости России. Скажите, от чего стала независима Россия в этот момент? От чего? От чего, да. Праздничная одежда а у всех других От всех Кто других республик? Народа? А до этого она была зависима Нет, до этого Да, я понимаю. Сейчас где-то... Вот, скажите, после провозглашения независимости улучшилась ли жизнь в России? Я ну, тогда не помню еще, как, какая жизнь была. Не, ну как вы думаете, может, историю там родители? Повседневная женская одежда Что, до кажется. середины двадцатого века. Лучше, наверное, По было. А, а считаете ли вы этот день вообще праздничным? Вот сегодняшний. Ну, я пришел у нас прошу До середины 20 века. Я же сюда даже Здравствуйте. Информагентство Ледокол. Позвольте задать несколько вопросов? Какой сегодня праздник? Ой, ну давайте, ну День России. А к чему приурочен этот праздник? Не знаю. 12 июня 1990 года была подписана Декларация о независимости Российской Федерации. в 90-х. В 90-м году, да. после этой кучи и все такое, да? Да. Скажите, от чего стала независима Россия? Не была ли она до 90-го года зависима? Была, конечно. Была от чего? От себя. Ну, от всего. Что нас окружают эти иностранцы? от иностранцев? Да, да. Здравствуйте. Информагентство Ледокол. Можешь задать вам несколько вопросов? Первое. Какое сегодня событие? Мы отмечаем. Россия А знаете, к чему приурочен этот день? 12 июня 1990 года была подписана декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Вот, раньше этот день назывался День независимости России. Скажите, пожалуйста, э, от чего стала независима Россия в тот момент? Не знаю. От, от чего она сейчас независимая, я не могу вам сказать. От чего зависит. Хорошо. А, а как считаете, жизнь до провозглашения независимости была лучше или хуже, чем сейчас? Мы же молодые. Как мы ну По рассказам родителей. По рассказам лучше раньше, в советском, в советском. И последний вопрос тогда. Как вы считаете, этот день вообще можно называть праздничным? Для вас он праздничный? Выходной. Выходной. Да. Как-то. Понятно. Ладно, спасибо. До свидания. Здравствуйте. Информагентство Ледокол. Можете ответить на несколько вопросов? Короткий. Ну, э, какой сегодня праздник? Нет, Не, вот сейчас вот мы здесь вот празднуем какой-то. Вы знаете то, что до 2002 года праздник назывался по-другому? Он назывался День независимости России. И был приурочен, и сейчас, в общем-то, приурочен к подписанию декларации независимости России о государственном суверенитете. Э, скажите, пожалуйста, э, от чего стала независима Россия в тот год? От народа. От народа? Ясно. А как вы считаете, после независимости в России стало лучше жить, чем до, или все-таки наоборот? А, кому-то лучше, кому-то хуже. А большинству? большинству да. Хуже? А, считаете ли вы, вот последний вопрос, считаете ли вы этот день праздничным? А можно задать вам пару вопросов? Здравствуйте, информагентство Ледокол. Позвольте задать вам несколько вопросов. Несколько вопросов задачи да, вообще чего ну, насчет сегодняшнего события да. а мы только пришли кого-то подошли нет я имею в виду вообще в россии события которые... а, ну ну вот видите сколько народу там разные одна ну. а какой сегодня праздник может сказать ну, день независимости российский где россия день... День, россии. день россии а знаете к чему приурочен этот праздник не знаем. Этот праздник приурочен к подписанию декларации о государственном суверенитете Российской Федерации от 1990 года. 12 июня была подписана декларация. Вот. Как вы считаете, от чего стала независима Россия в тот момент? Ой, да думаете, я уже все забыла. Я же знаешь... Скажите ему, ну, он сказать, знает хоть. Не знаю, честно говорю. Не знаете. А, как считаете, жизнь стала лучше после провозглашения независимости или уровень жизни упал? Вот на сегодняшний ну. момент сравниваю с тем. Мне кажется, упал. Мне так кажется. Я как бы пожилой человек. Я не знаете, сколько упал? я работаю уже? Вот я отработала на предприятии 36 лет, и вот уже 17 лет работаю, понимаете, 17 ну. лет уже работаю, еще работаю. Как вы думаете, какую я пенсию должна получать? А я, получаю... я считаю, что вы должны получать достойную пенсию. Самое главное это. Ну и факт тот, что у меня как бы больше пенсии, за двоих детей давали, мне не дали. Но как бы это, капремонт, 70 лет как бы, льгота, мне тоже. Мы не выращиваем, я год переплатила, не знала, что там 70 лет, это льгота уже начинается. Я еще год переплатила. А мы деньги не выворачиваем Вы что мне нервы мотаете, понимаете? Вот это уже мне, вот это все неприятно. Потом это самое, ну мы живем как бы. Можно про жилой вопрос сказать? Пожалуйста. В подъезде у нас живет алкоголичка. Сколько пьемся, это я с 11-го туда переехала, ну, сколько на ну, нервы хватает, по ночам не спим, бомжей все вонизм в подъезде, фикали все, И того надоело. Никто не приходит, никто не проверяет, часто я сижу, После этого... а суд был, может, ничего я не решили. Ну вот. Идет участковый, два года не был, как бы и должен вещать, все равно уже приходить, проверять все такое. Приходим, а он идет навстречу, ой, я сижу на лавочке, он идет. И Минифер пожалуйста, придите к нам, проверьте нашу даму. Идите, хоть кому жаловаться, мне когда? Я на той улице, на той улице, вот сейчас участковой, я не успеваю. А наши проблемы, что ли? У нас зарплаты хорошие, как бы. Ну и все, ушел. Даже не появляется. Ну вот кому еще жаловаться-то? Ты верно. Я хочу сказать от имени епископа Монтагорского, неуральского Иннокентия. А, память очень важная вещь породу породу деятельности, священнослужители часто контактируют с людьми, которые потеряют их. И это печальное зрение. Невозможно, такому человеку невозможно почти развиваться, с таким человеком очень тяжело общаться. А, Какое-то развитие, вопрос невозможно. Точно так же и с памятью народа. Бывает еще и такое, когда человек вроде физически здоров, умственно здоров, но какие-то воспоминания из своей жизни он блокирует. Он не хочет об этом говорить, потому что они очень травматичны. И это создает в его жизни большие-большие проблемы. Отнимайте. Только благодаря тому, что если человек примет вот это свое прошлое, какое бы оно ни было, он сможет ему дать какую-то нравственную оценку, но он примет, он скажет, да, это было Тогда его жизнь станет глубже, она станет он посмотрит своим проблемам в лицо, он может двигаться. Точно так же с жизнью нашего народа были казаки, были расказачивания, были гонения, были те, кто комсомольцы приехали строить кабинет, и были тысячи людей, которые сюда привезли насильно. И мы все потомки я думаю, что это прекрасное время, что мы можем теперь смотреть спокойно э, на свое прошлое и сказать «да, это мы, это мы, такие разные». Вот. И это даст нам силы развиваться и жить глубоко и честно. С праздником! Спасибо! Дорогие друзья, ну что у меня предки казаки и по маме, и по бабе, и по дедушке, и по бабушке, и по второму дедушке. Все казаки. Ясно. И как вы считаете, вот на... в современной России какую роль сейчас выполняет казачество? Оно сохраняет все Сказать, то, что в крови заложено, все несут и передают то, что на клеточном уровне Та информация, те, те принципы и отношения к миру, ко всему. Потому что вот я даже сама чувствую, что это на клеточном уровне идет. Это не каким этим не... Это. Как, как бы там ни шло, а э, очень тяжело человека изменить если только в том случае, если у него кинетические какие-то смешения Вот в этом плане тогда человек может уйти в сторону куда-то, то есть может быть управляемым и могут управлять. А те, кто изначально, они знают истину, оно на клеточном уровне, их ничем не стернует. Какой, какой бы напор, какое бы движение не было, они остаются такими. <свят> Внутренние они остаются стержнями <свят> стерженьями. <свят> Ясно. И еще один вопрос. У нас вот существует в России регулярная армия, то есть регулярные войска, и вот казачье формирование. Как вы думаете, в каком отношении они должны друг к другу находиться? Дело в том, что мне кажется, что вот э, те традиции казачьи, они должны передаваться и в армию, чтобы не было ни, ни дедовщины, ничего. Потому что там даже атамана, атамана выбирали на кругу. Не по родству передавали, как многие, не по этим, а по заслугам. Общим кругом выбирали mm -hmm. самого достойного. Само... То есть вот эти традиции нужно, по вашему мнению, перенести и, в армию? Именно истину. Да, истинные традиции переносить в бар. А можешь сказать, какие именно это традиции? Ну, просто для зрителей непонятно. Ну, дело в том, что какие традиции могут передаваться? Традиции доброго отношения, человеческого отношения друг к другу, mm -hmm. к природе, ко всему сущему, и, и, а самое главное к человеку. Отношения добрые. Ведь никогда казаки сами войну не начинали ни с кем они всегда защищали функция защиты защиты отечества, защиты родины а агрессии разве они несли когда-нибудь агрессия они знали закон потому что если ты кому-то делаешь плохо значит это вернется к тебе и вот это вот они сохраняли отношения. но в то же время они готовились ну, в смысле, они физически, у них э, всегда была физическая подготовка, очень хорошая, традиции, вот это вот э, воинское, что э, они э, и в... И трудились очень много, то есть они могли и металл плавить, и ткать, и пахать, и все, что угодно. Но во время вот экстренных ситуаций они могли воевать, потому что они поддерживали постоянно воинские традиции. То есть отпор всегда врагу могли дать. И вот эти воинские традиции очень интересные, потому что вот эти самбо, карате, они вообще... Против э, даже казачьего Спаса ничто. Если почитать историю, то э, получается, что казаки пятером вот, во время войны с Японией, они в пятером... Катер полностью освободили от японцев, и в плен хотели вести. безоружные, то есть обладая вот этими техниками борьбы. И вот это они передают по наследству. Это не классно делается, потому что, чтобы этим обладать, человек именно должен быть готов внутренне, то есть добрым не для того, что вот я какой, то есть эго. Mm -hmm. А для того, чтобы человек должен нести любовь и свет. И вот когда человек достигает вот этой любви, осознания того, что он, э, что мир есть, и он, это все он. И ко всему относится, как к себе самому, вот тогда, в таком случае, ему вот эти украинские традиции, такие вот, могут передаваться, чтобы отсутствовал вред. Потому что, я говорю, если кому-то сделаешь плохо, это вернется в столицу теперь. Uh -huh. Спасибо за, за ответ. Здравствуйте. Информагентство Ледокол. Позвольте задать несколько вопросов. Да. А какое сегодня событие, скажите? Сегодня событие, во-первых, праздник независим россии и второй праздник как раз совпало с этой датой 275 это самое каза, это станицы магнитной 275 лет 275 лет. со дня рождения станицы магнитной станицы Магнитной. спасибо и скажите вот какие на сегодняшний взгляд какая роль казачества и какие перспективы э, для во-первых большая роль казачества это возрождение казачества второе чтобы Работать с молодежью, воспитывать молодежь в духе не только казачества, но и чтобы любили Россию, свою родину. И, и землю, на которой они родились и живут. А, какая роль казачества в вооруженных силах? Как, вооруженных какую часть силах? занимает? занимает? Вот в настоящее время казаки охраняют это, по Троицкам это самое... Пограничную, это, занимаются пограничной охраной. Забайкальские казаки охраняют свою территорию. Донские и кубанские казаки на Кавказе. Они помогают. Сейчас много идут проблемы с наркотиками. Вот они помогают пограничникам. И последний вопрос. Чем отличаются казачьи вооруженные формирования от регулярных войск Российской Федерации? Ну, во-первых, вооружением. Это так. потому, Ну, вооружением, вооружение у нас молодые, которые, молодые люди, которые исполняются 18 лет, которые состоят это, в реестре казачьего войска, их направляют в Челябинск полк танковый полк там специально есть казачи в формировании они также это, это, учат вооружение, вооружения также и на танки на танкетки и где спасибо за ответ до свидания Здравствуйте. Информа агентства «Ледокол» ответит на несколько вопросов. По какому событию мы сегодня собрались? Открытие Открытие памятной доски. В честь 275-летия Магнит. Скажите, какую роль на сегодняшний день выполняет казачье формирование в современной России? Молодые люди. Информагентство Ледокол, позвольте задать несколько вопросов. Конечно. Первый вопрос, какой сегодня праздник? Вот мы собрались сегодня. День а вы знаете, сколько лет исполнилось? Да, 275. Да, да. 275. Скажите, какая сегодня на сегодняшний день роль казачьих формирований? Можете ответить? Праздник. Великий праздник. Нет, самих казачьих формирований, какая роль на сегодняшний Радиция? день? Позиция? Наверное. Так. Традиция? Конечно. Предки а. до этого станицу магнитную открыли, как казаки. Казаки, это ж, они, по-моему, открыли первую станицу магнитную. Поэтому. И после этого казаки сохраняют а Это А На ваш взгляд? То же самое. Также исключительно традиция? Да. А каким вы видите формирование формирования ввиду регулярных войск Российской Федерации? Как они должны, на ваш взгляд, контактировать? Так, так что... То есть объясню, у нас есть регулярные войска, то есть, которые подчиняются суставы, есть казачьи формирования, у которых свои уставы. Там вот как какой То есть на разных основаниях вы, вы считаете, они должны находиться. Да, нет, почему нет. разные. Одинаковые практически уставы. Они же Собороны также служат, сами. также благодаря России также поднимают. У них просто как-то свое, это. так что ли объяснить. Просто чем отличается солдат от казака? Да, ничем. У них такие же звания. У них такие же порядки, такой же устав, такой же закон, а то же самое. Хорошо. хорошо. Нравится, так. Ну тогда последний вопрос. Каким вы видите перспективы развития от казачьих формирований? Либо 10 лет, 10 лет назад, как было, либо сейчас все выше, и выше. Hmm. Mm -hmm. а, так, вам, спасибо. Достань. До Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой сегодня день, какой сегодня праздник? 12 июня ⁇ День России. А скажите, пожалуйста, в честь какого события был назначен этот праздник? Честно, я не помню. Этот день был назначен в честь 12 июня 1990 года, когда была провозглашена Декларация о суверенитете РСФСР. А скажите, а что принес этот праздник вообще, ну и точнее это событие? Положительное, отрицательное, что лучше стали жители, хуже? Ну, не знаю, я как-то не Ну, большой не, ну, да, выходной там, и все. Ну, то есть для вас это не особо праздник, правильно? Выходной просто и все. Спасибо большое. Добрый день. Информационное агентство «Ледокол». Позвольте задать э, несколько вопросов. Скажите, какой сегодня праздник? Сегодня праздник исторически объясняется следующим образом. 12 июня. Ельцин стал председателем Верховного Совета Советского Союза. 12 июня на следующий год, это был в э, 1991 году, а в 1992 году он стал первым президентом России. И в знак своих заслуг он сделал праздник, назвав его не днем Ельцина, а днем России. Ответ закончен спасибо большое можно еще про вопрос задать а вообще вот это абсолютно согласен а вот вообще вот результаты которые вот в результате последствий которые для нашей страны появились они как вообще положительно не отрицательно И дело не в хлебе Дело в том, что в России двое разговаривают, обязательно в 15-й секунде перебьют, влезает третий. Это не Итак, вопрос я уже забыл. А какие последствия вот этого, результат какой-то привели вот на данный сегодняшний день? Ответ закончен. Катастрофический. Все, спасибо вам большое, смотрите. Все, доброго. Здравствуйте, информационное агентство «Ледокол». Позвольте задать пару вопросов. Первый. Какой сегодня праздник? Сегодня праздник России. Как он называется, я сейчас не помню. Ну, день рождения нашей Родины. Понял, спасибо большое. А как этот праздник возник вообще, именно в какой период, что происходило? Возник он, дай Бог в памяти, в период перестройки что был другой, тем более его перенесли. Он раньше был после революции. И во время Советского Союза он был в другое время. Это вот уже в 190-й год понятно направление при Бугал, его вот, перенесли в 12-е или его времена, и это даже вот, Ельцин. Так, а вот и вопрос, а вообще вот это. Результаты, которые были после перестройки, вообще, которые события происходили, каким результатом вообще привели для нашего государства? Да, конечно, да. да. А сейчас, конечно, получше жизнь. Может, она отличается, естественно, от той, вот, в которой я прожил. Но есть улучшение, конечно. Так народ... Вроде вот по самой ходишь, вот гуляешь, сама жизнь уже другая стала, побогаче Молодежь поактивнее, ну, мы пожилые люди вроде с, этим, с пенсиями и прочее тоже ничего ну, еще? Понял, все, спасибо вам большое за ответы, все, всего доброго, свидания. Добрый день. Информационное агентство Ледокол. Зовут меня Григорий. Позвольте задавать пару вопросов. Скажите, какой сегодня праздник? День Народного единства. Или День России. День России, да, по-моему? Так, ну вот да, как раз День России. Так, скажите, а из-за чего произошел этот праздник? Почему именно вот этот день как раз мы отмечаем, что какие события были для этого праздника? пока, как бы, особо-то знание таких, что именно за праздник, что отмечать, как-то особо-то нет, да? Понял. Все, спасибо большое вам за... за... Здравствуйте, информагентство «Ледокол». Скажите, пожалуйста, какой сегодня праздник? День независимости России. Ну, вообще он называется «День России». А в честь какого события он появился? Затруднее сказать. Это неудивительно. Да. Он, да, он появился в 1990 году, 12 июня, в честь э, провозглашения декларации о суверенитете РСФСР. Вот. А что с собой знаменует вообще это событие? Что произошло после этого? Лучше мы стали жить, хуже? Ну, наверное, ну, лучше, посвободнее стало, по чуть-чуть. Так что пол все положительные эмоции только на налицо, по, -по, -по, по крайней мере. А можете сказать, что конкретно лучше, а что хуже было? Жизнь стала лучше, выбор в магазинах стал лучше, да. отдых стал более такой объемный, не то, что там где-то там в стране, в России, только в одной. Можно куда-нибудь съездить, отдохнуть, так что лучше намного стало. Спасибо большое за ваши ответы. До свидания. Здравствуйте, информагентство Ледокол. А скажите, пожалуйста, какой сегодня праздник? День России. А скажите, пожалуйста, в честь какого события появился этот праздник? Создание России. А когда Россия была создана, вообще возникла? Если смотреть как древнерусское государство. То, то есть, не, наверное, не 12 июня, я так думаю. Нет. На самом деле в 1990 году 12 июня была прозглашена декларация о суверенитете РСПСР. Да, да. А после вот фактически произошел развал СССР после этого. Слышали о государстве, да, Советском Союзе? Вот, как по вашему мнению лучше жилось, жилось тогда или сейчас? Ну, наверное, сейчас. А чем конкретно? Каждое государство имеет суверенитет, наверное. То, что каждое государство самостоятельно теперь. Ну, весь Советский Союз тоже был независимым, суверенитет у него был. А потом мы вот отделились, у нас не стало Казахстана, Украины и все прочее. Нам легче стало жить или хуже? Лучше, то есть, или и хуже? Наверное, лучше, не, не знаю. Мне кажется, Но чем не конкретно? Не знаю, мне кажется лучше. А чем Просто ощущение. Не знаю. Правда. Спасибо. Здравствуйте, информагентство «Ледокол». Скажите, пожалуйста, какой сегодня день? Какой сегодня праздник? Сегодня праздник, день независимости, 12 июня. Ну, на самом деле называется День России. А в честь какого события этот праздник назначили? Я так понимаю, в 1991 году, это 12 июня, объявили этот праздник. А Событие какого? День независимости. На самом деле, в этот день, в 90-м году, да, была провозглашена декларация о суверенитете РСФСР. И вот после этого начался процесс распада Советского Союза. Скажите, пожалуйста, вот лучше было тогда жить или сейчас жизнь стала лучше? Ну, это некорректный вопрос. Жизнь продолжается, мы живем настоящий, Все прекрасно. Посмотрите на улице, какая красота вокруг вас происходит. Спасибо большое. Здравствуйте, информагентство Ледокол. Можно несколько вопросов на камеру? Да, можно. Скажите, пожалуйста, что мы сегодня празднуем? Сегодня празднуем официально День России, а не официально День развала СССР. Понятно. Вот. Почему? Потому что такую державу уничтожили, что после откололись все бывшие союзные республики отдельно, развалили державу и после стали праздновать. День каждой республики. Вот сделали День России. но ну, я считаю это, конечно, унизительно. Понятно. Но как вы думаете? Ну, вы уже сказали, от кого остальные здесь. Но как вы думаете, улучшилось ли жизнь людей? Стало ли лучше после этого? Вы знаете, в чем дело? Развал, развал СССР. Если бы не было союз развалин Тогда бы не захватили власть по всем республикам Почему? Потому что союзное государство все держало в своих руках И все народы были вместе Для того, чтобы овладеть республиками отдельными, союзными Надо было развалить Советский Союз Его, если бы не развалили, держава была бы такая же крепкая, мощная И индустрия была бы у нас и советская власть была бы у нас И было бы Ну и могущество было И все было А с развалом пошло Жизнь стала хуже Почему? Потому что у нас развалились Разрушены связи Экономически это раз После второе. Армия была могучая, сильная А ее развалили Потому что союзные республики стали Независимыми, так сказать И отсюда мы Делаем вывод Если это был развал, если, если были порушены связи экономические Значит мы стали жить хуже И предприятия закрылись, разрушены Вот в Хабаровск возьмем конкретно Градообразующие предприятия, Дальдизель, Энергомаш, Амуркаби Завод станков автоматов Приказали долго жить Нет Дальдизеля, нет Энергомаша, который такие турбины выпускал электро. Зато торговые центры там Зато торговые центры, правильно Молодцы, хоть совсем кирпичи эти самые не развалили Как на Дальдизеле там вот, сделали А там же старые корпуса Арсенал, завод Арсенал Это при царе еще был построен Когда здесь мост строили и все Видите, как восстанавливают они истории Они не историю восстанавливают Они себе отрывают все богатства Это, это новая явленная буржуазия к этому нас привела А народ неорганизованное Это толпа Которая в принципе не может противодействовать, ничего не сделать Выход из этого есть Из этого надо обязательно создавать советы по месту жительства Почему? Потому что это будет организационное ядро народа Самые активные должны входить в комитет И таким образом мы возьмем власть в свои руки А власть в свои руки возьмем, значит мы все восстановим вот. Остается только что вести КПРФ вперед Понятно, но вы считаете, что КПРФ это все-таки коммунистическая партия? Да, я считаю КПРФ коммунистической партией А почему? Потому что там в программе партии написано А надо смотреть программу партии, партии. Да, А в программе партии написано, что построение Дальнейшая цель это построение коммунистического общества ну, смотрите. Ведь... А первая цель это значит общество построить, народного доверия, народного доверия правительство а, вот. создать. А дальше lei. уже дальше уже пойдет. Ресурсы. Грудинин выходил, 20 э, програм, программа из 20 пунктов. Вот эти все пункты они бы реализовали и дали возможность нам перейти от этого постсоветского капитализма к социалистическому обществу на новой основе. Вперед! Капитализм! Это уходящая формация. Почему? Потому что что могла, она дала. Она развила индустрию, она подняла значит, экономику, она освободила от земли многих крестьян. Таким образом создавался рабочий класс. Но дальше разрушать нельзя. Почему? А и то, в то же время кап кап при капитализме это войны. Это раздел Но С капитализмом территории? понятно. Да. Вопрос конкретно к Коммунистической партии Российской Федерации. Ведь классики нам говорили: Маркс, Энгельс, Ленин. Они объясняли, что возможен только революционный переход, и необходимая цель это диктатура пролетариата. И ничего, и ничего другого нет. Переходный период? Ну, то есть единственная возможность переход к социализму или там в дальнейшем построению. через комиссии, диктатуру через диктатуру пролетариата ага, и да. отмену частной собственности на средства производства. Два ключевых пункта. Да. Отмена частной собственности на средства производства и диктатура пролетариата. Да. Ни первого, ни второго в программе КПРФ нет. Отмена частной собственности на да? средства производства. На средства производства. Это. А почему нет? Потому что у нас сейчас малый и средний бизнес это по существу революционный класс. Почему? Потому что они занимаются не обогащением А в таких условиях Отрицать частную собственность Это самоубийство Но Вот, вот смотрите, поэтому малый, обождите, малый, да. Я отвечу до конца Поэтому нет в программе отрицания частной собственности Даже когда э, Был переход В семнадцатом году Был мирный переход возможен Вся власть советом И Ленин провозгласил Вся власть советом Был мирный переход возможен Без революции но, так как, э, видя, что большевики возьмут мирным путем власть в свои руки А советы уже были, они с 1905 года, с первой революции были созданы Вот когда увидели, что есть уже власть народная, и она может власть Тогда ре реакция пошла, пошла, пошла и пошли давить по всем статьям Царя уже не было, монархия рухнула но выявленное временное правительство буржуазное, Никак. она не предусматривала развитие дальше демок... народной демократии. То есть уточним, что малый бизнес, это который имеет годовой оборот от 120 до 800 миллионов рублей, это революционный класс сегодня, вы не считаете? Нет, они меньше имеют, э, малый и средний, они меньше имеют малый, оборот. Малый бизнес, по определению, это бизнес, у которого оборот от 120 до 800 миллионов рублей в год, это определение малого бизнеса. Средний бизнес – это от 800 и более. То есть, соответственно, тот бизнес, который… Может быть, вы говорите про микробизнес, про частных предпринимателей вот эти. Да, которым... я про них и как раз и говорю. Я так, про они, говорю. они же должны осознать эти частные предприниматели. Они осознают, что и какой, они в этот раз заглядили на голосование. Они же живут американской мечтой. Америка... Малый, любой малый предприниматель, микро-предприниматель. Он мечтает о чем? Он мечтает стать большой акулой. Не все. Все, я, все вот, до я, я общался и не с одним предпринимателем. И у меня сын, он тоже получается предприниматель. Как вы говорите, микро. Угу. А почему? А потому что... Сами подумайте, заводы разрушены, после колхоза уничтожены. Что делать в этих условиях? Поднимать руки и кричать Караул? Нет, русские не сдаются. Что делают наши русские ребята? Они занимаются в этих условиях, создают бизнес для того, чтобы жить, а не жаловать. Понимаете, и здесь создается противоречие между тем бизнесом. И, значит, и теми предприятиями малыми, или микро, как вы говорите, малыми, и теми предприятиями большими, олигархами, создается противоречие. Одни, значит, за свой народ, за, свой, за развитие своей экономики, за возрождение экономики, а другие, наоборот, ложатся под запад, вывозят лес, вывозят сырье, и туда металл переплавляют то прямым есть, ходом. То есть есть хорошие капиталисты и плохие капиталисты. И нам надо поддержать хороших капиталистов в их борьбе против плохих капиталистов. Вы знаете что? В этих условиях нельзя сказать, что, вот допустим, кто э, занимается коммерцией, что он плохой капиталист. Он а даже он вообще, капиталист, он говорю, он вообще даже не капиталист. Ну, у него есть капитал, он эксплуатирует людей. Ой, капит... А реком... какой у него капитал? Средства производства. Ой, средства производства. В этих условиях, да, вообще от на взять. Смотрите. Давайте не будем брать личности, а возьмем классы. Как да, я, возьм классы. Я, возьму, вот, я, я через личность перейду к классам. Вот не допустим. Всякий, ли, капиталист. Всякий, по ну, определению. Ладно. Что такое капиталист? Ну, он же использует людей получается. Капиталист, да, да это да. человек, который имеет частную да. собственность средства производства и цитирует для них да. продающихся. Хорошо. Я создал сайт. Да. Закупаю товар продаю его через сайт. Я не хочу для других продающихся. Почему? Но в, в, данном, в данном конкретном случае есть дефиниция между различными. Э, это называется мелкобуржуазный элемент, это называется крупная буржуазная. Вы уже начали различать. То есть у вас да, уже капиталист да. не тот, кто эксплуатирует нет. труд, а есть уже дефиниция. Нет, нет, нет. Капиталистом в любом случае, вне зависимости от того, наличия в частной собственности средств производства, делает его капиталистом. Вопрос в том, что для мелкого капиталиста есть некий. А, он является, так сказать, пограничным элементом, о чем писал, допустим, Ленин. Но возникает вопрос, его объективный экономический интерес все равно лежит в области, то есть от этого никуда не денег, в области извлечения прибыли. Нет, погодите, Полтан. вы дали определение? Конечно. минуту назад. Да. я получается этому определению не соответствующе. Почему? Потому что я не исплатил ровно где кого эксплуатировать. Почему? У вас есть нет, наличие в частной собственности средства да, производства. частной собственности средства производства. А если нет если средства вы... производства. Что Почему? я производил? Почему? Что я Ну, У вас есть сайт, информационная так. среда. Да, с помощью которой вы налаживаете каким-то образом вы спекулянт, скорее всего, если это мы производство, говорим. ну торговля это производство ну вообще в общем случае да торговля это не производство в общем не случае какую экономику а, потому, что... рукописи ру, рукописи Маркс читаем 1900 там, 1867 так. года и а. там объясняется, что в общем случае все является обобщенным производством то есть если мы рассмотрим любую деятельность в том числе потребительную в том числе, числе распределительную а. она является частью производственного общего производственного Процесса. То есть у нас, допустим, крупный капиталист произвел несколько тонн товара, и, соответственно, далее его нужно распределить между конечными потребителями, каждый из которых потребляет, допустим, килограмм товара. Так вот, вся цепочка непосредственно от производства многих тонн до того, чтобы конечный пользователь получил в свою руку килограмм, вот если представить себе всю эту цепочку, она является единым целым. И вот она является общим производительным процессом всего общества. И в ней разные люди выполняют разные роли. Кто-то, допустим, производит эти тонны, а кто-то их относит и получает за это определенный кишечник. Но вот смысл в том, что если какой-то человек в этом процедуре не имеет частной собственности средств производства, то есть его труд отчуждают, отчуждают свою пользу капиталист, то он является пролетариатом, пролетарским пролетарстом. Если человек в этой цепочке общественного производства обладает частным собственным средством то он является капиталистом. В конкретном случае даже крестьянин является двойственным элементом который сам трудится, вот крестьянин-единоличник, он является двойственным элементом. Это пример сопоставимый с вашим примером сайта. То есть он хоть и сам трудится, но он все равно в конечном счете мечтает кого-то нанять. Он имеет интересы в своей голове, вот цель, целеполагание у него и экономическая его деятельность такая, что он в конечном счете все равно будет стараться развить капитализм, получить возможность эксплуатировать других людей. А вы можете ответить за психологию каждого человека, да, который трудится ну, на Ну, мне для этого надо рассмотреть всего на все исторические Знаю, есть... У меня бабушка живет на даче, сама производит, сама продает. Она никого не стремится, она никогда не стремится. Ну... Она просто питается и продает излишки. Ну, и она не ну, нанять, ну понимаете, чудес, есть, есть, есть статистический закон. Конкретно да. рассматривая одну личность, возможно, вы и правы. Но если мы рассмотрим, что сделали опять же классики на большом историческом периоде, как да. это все происходит, то все начинается именно с того, что есть ремесленники, которые никого не хотят эксплуатировать, а хотят да. трудиться сами. Но через некоторое время, вольно или невольно, среди этих ремесленников самые успешные начинают понимать, что чем больше они будут эксплуатировать других людей, тем более конкурентно будет их товар, тем большую долю рынка они захватят. И таким образом капиталистический элемент прорастает, прорастает, прорастает, прорастает, И мы опять же отделяем массовое производство от элитарного. Про массовое элитарное производство я не понимаю, каким образом связано. Ну вот, вы говорите, да, успешный ремесленник. Да. Человек в Японии делает катаны. Он делает катаны год. Я уточнил, ну, что ну, мы так. имеем, имеем в виду ну, историческую... вы все в общем. Нет, нет, вы нет, имеете я, все в общем и не касаетесь часто. Я имею в виду историческую это ретроспективу. Это Если так. мы представимся себе ту ситуацию, когда все жили, как ваша бабушка. Так. То есть все трудились своим трудом и продавали излишки. Это там начало буржуазного, буржуазного периода. Только появляются средневековые вот эти города, где живут ремесленники. И вот они все ремесленники. И все они живут своим трудом. Но имеют частную собственность средства производства. И все вроде бы не хотят никого эксплуатировать. Но почему-то ситуация складывается так, что рано или поздно кто-нибудь из них начинает задумываться о том, что неплохо бы нанять 5-6 человек чтобы они трудились вместо него и выпускали продукт вместо него. И в результате так устроена система Каптурин, что тот человек, который это делает, он начинает в конкурентной борьбе побеждать тех людей, которые живут, как ваша бабушка, своим трудом. Тот же самый пример сельским хозяйством. Он же кто, характерен. Кто победил мою бабушку, которая продает спокойно себе излишки на рынке, вполне этим довольна. Но... Но в том Нет, я понимаю, или, потому, или, что или вы говорите, что элементарно... появляется среди ремесленников проявляется промышленник. Да, совершенно. Это именно. уже другое. Он появляется хитрый Нет. мужик, который решил да? на этом всем навариться и все. Но Дом. хорошие ремесленники, они, как правило, не в массовом производстве. Нет, так смысл заканчивается в том, что ремесло уходит. Постепенно, постепенно ремесло вытесняет промышленность. Если мы посмотрим, какую общую долю. Может ну, вытеснила. Да Общий. ладно, только мы идем к частным ювелирам заказывать какие-то драгоценности. Ну, так какая, как какая доля от общественного продукта сейчас производится ремесленниками? И какая доля от общественного продукта производилась ремесленниками в 16 веке? Но при этом их не заместили, их не жили. Ну, вы говорите вот о том, говорите, что раньше что было вышли, еще, еще раз. еще раз. Раньше было 90% всего производства ремесленного. Сейчас 90% всего производства, оно капиталистическое. То есть в крупных цеховое промышленность. Ну, состояние. во что мы развились, да. Да, да. Да, да. Соответственно, я говорю о том, что ремесленников вытеснят, и дальше этот процесс будет продолжаться, правильно? То есть их нет. будет все меньше, меньше, меньше, меньше, меньше. В зависимости, может быть, от процента товара, да, но в зависимости от их составляющей нет. Ну, ну, понятно. Потому что хороший ремесленник ценится когда гораздо лучше, чем товар массового производства. Так что говорить? Я вам могу сказать, что хлеб испеченный где-то в деревне гораздо лучше и больше ценится, чем хлеб произведенный. А, а производится такого есть. больше? Ценится в обществе? чего кто какой из них какой из них больше хлеб потребляется то есть хлеб с низкой себестоимостью или хлеб с высокой себестоимостью какой для общества в цене в цене как раз таки хлеб с хорошей себестоимостью нет, качественный нет, хлеб нет в качественный когда бы богачи не жрали бы качественный хлеб я вам скажу. Ну, Все богачи нас не интересуют. Почему? вообще никто не интересует Потому... да, кроме того что вам нежно. я нет, понял почему нас Ладно. не интересуют богачи по какой причине ага. поскольку здесь имеется конкретно элитарное сверхпотребление. То есть почему богачи пьют коллекционное вина? Смысл это кислород достаточно кислый противный на склон. Но смысл заключается в том, что одна бухта вина стоит 10 тысяч долларов, например. Да, а 10 тысяч долларов – это 6 миллионов рублей примерно. А 6 миллионов рублей – это только, согласно рот человек зарабатывает там, за 50 лет. И, соответственно, если человек может позволить себе выпить бутылку вина стоимостью 10 тысяч долларов, пропустить его через свою мочевую систему и испражниться, это значит, что он жизнь вот этого человека, в принципе, все его, что через него происходит, точно так же через себя пропускает. И вот в этом есть и удовольствие капитализма, в том, что ты можешь ездить на машине, которая стоит столько, сколько какой-то нищий пролетарий никогда не жизни не увидит. Так, хорошо, и вот вы Правильно. бы, заработав миллиард так, так, долларов, например, ну, нет, так, я отчего а, а, закончу, что, Так Ладно. вот, на этом основании Ладно. мы понимаем, что богачи а с... в а своей а деятельности, а они а нерациональны. А Почему? А потому а что, что они пьют это вино не потому, что это самое вкусное и самое лучшее вино, а поскольку, мы уже, смотри выше, нужно продемонстрировать свой статус. Ага, то есть, по идее, по общим основаниям, то есть, если вы сейчас заработаете миллиард долларов, грубо, вы будете пить вот эту кислятину, 10 да, да? Конечно. А вы будете? Нет. Бытие. бытие. определяет. Нет, а мне интересно, вот вы будете кислять и ну пить просто потому, что у вас вот миллиард Потому что я буду среди элиты там выделять, ну как, вместе с ними, да, двигаться. Потому что нельзя же отличаться от других. Правильно. Надо тоже иметь там. Не знаю. Ну, Здесь, не же же не надо иметь. Здесь больше вы... зависит от человека отличности. Да, да, да нет, отлично. Тебя не признают призна... что... этом. Да, а тебя не принимали. Гитлера не принимали в высшим обществе. Сталина не принимали восьмом обществе. Чем кончилось? А, так вот вопрос, по а это Сталин и Гитлер взяли или это массы взяли? Власть. Если бы не был бы странный гид, может быть нашелся бы кто-нибудь другой, но в итоге были-то именно Но в итоге нет, допустим... Если разбираться там, потому что по Октябрьской революции, это вообще изначально был пиеволод, пусть губки людей. Потом Опа. уже. Вот. Человек с комсомольска, видишь, вот. Человек нет, с но если а такие вещи говорится. Нет, ну если реально, изначально в газетах было написано, что произошел пивоот. Это писали сами большие ки. Потом это был написано, что это была эволюция. Есть, а, а, что, а что такое революция? Как он произошел? Интересный. Революция это изменение общественного... У меня есть это... стихотворение на эту тему Революция да. не только вооруженное восстание, революция не только смена власти и переворот Революция это смена социально-экономической формации Революция это прогресс и движение вперед. Это четверостищая заключительное, называется стихотворение революции да, да. Ну, о, в общем, мы с вами к чему пришли? Потому что все-таки личность определяет или, э, или все-таки масса законы развития истории. Законы истории определяются. Личность, роль личности в истории большую роль играет. Но личность без условий, которые материальные создались, да она не может выразить ту историческую миссию в себе, которую мог и должен выразить. Допустим, восстание Емельяна Пухачева, Степана Разина. Почему они не, перевели, не привели народ к народному, как говорится, правительству? Потому что не было революционного класса еще, как Марс говорил. Только там, возможно, социалистическая революция, где есть рабочий класс, то есть, Люди наемные, которые лишены всякой собственности И они, вот такие люди, пойдут на создание Пойдут на революцию, на социалистическую То есть им кроме своих цепей, которыми они обременены эксплуатацией На заводах, на фабриках, там, на еще значит, в каменоломнях в Они кроме этих цепей ничего не потеряют, а приобретут они весь мир Во Франции сказать. была революция социалистическая 1800-е годы. Семьдесят первые. все Бонапартом? А у нас все кончилось Сталином. Это была да. социалистическая революция во Франции, мы уточняем. Или может, все-таки буржуазная? Во Франции. Парижскую коммуну имеете? Парижская коммуна, коммуна. Она закончилась очень быстро, да? Нет, а Парижская коммуна чем закончилась? Только она не Бонапартом закончилась, а кое-чем другим. А чем? Но после этого это все же привело к Бонапарду. Нет, Бонапарт это... Нет, изначально они были движены. Нет, секунду, Сила секунду. после 5... потопили не... в крови. Да, парижская и потом пришли, коммуна, и 870 год, это практически уже конец, э, начало, то есть конец 19 века, там, начало 20. го А если мы говорим, Кому? то есть парижская коммуна, чем все закончилось? Парижане взяли власть в свои руки и стали жить коммуны. После этого... Немец... Немцы, воюя, воюя с французами, немцы воюя с французами, немецкие войска расступились для того, чтобы французы смогли зайти в тыл Парижской коммунии и ее уничтожить. То есть буржуазия немецкая договорилась с буржуазией французской и потопила... А да, ну Потопила пролетариат в Абриде. А Этим закончилась революция, попытка социалистической революции в прошлом Если мы говорим о Наполеоне Бонапарте, то там была революция буржуазная. Там феодализм свергался буржуазией. Это цепь буржуазных революций, она по всей Европе. Это не социалистическая революция, это революция буржуазная. Соответственно, в чем там противоречие конкретно, попытка социалистической революции Парижской коммуны была потоплена в крови. Маркс изучил этот опыт, он соответствующий вывод сделал и объяснил, что необходима солидарность трудящихся. Пролетарии всех стран объединяйтесь. Так, и Маркс сейчас актуален? Конечно. А, а вы в курсе экономический кризис 2008 года что? Такое? А вы в курсе, что Марк жил тогда, когда еще не было цифровых технологий на веток и развития? Что, и что это означает? Ну вы к нему Он... можете применить интер... наши Конечно, интернет реалию. Легко. легко. Смы... Ну вы, может быть, слышали про такое явление, как экономический кризис? они перестали, они прекратили действовать. Ну это не Маркса заслуга, что он сказал, ребята, экономический кризис. И все такие, экономический кризис. Именно, Маркс, именно так и было. Теория цикличности. Всегда, блин, здесь здесь, здесь, нет, здесь нет. видите, в чем дело. Бужу, Я вот буржу, добавил. Буржу. Как ученый, он и математику отлично знал, философию, экономику он знал. Он это все в себе. Это был энциклопедический, Не, как Аристотель э -э -э -э -э -э Человек. Энциклопедический да, вопрос конкретно Я, про я, я конкретно что хочу инфляции. сказать вот в данных условиях. Хочу сказать вот о чем. У него семья была, иногда они прогуливались. Что и Марс да? рассказывал то, что будет в будущем. Но И он, это... он раз такие горизонты раздвинул будущего, нет, нет. что это было похоже на сказку, понимаете как? Но это Даже понятно. еще раньше до Марса предвидели, что будет провода, что будут самолеты летать. Нет, нет. Вот. Микола, Микола, это тоже на сказку. Нет. Да. А Марс, тем более в этих условиях капиталистических, он предвидел, что как общество по, будет развиваться. Да, возможно, так. он предвидел, что будет. Нет, и, вопрос, у нас вопрос не в том, что техника. возможно или невозможно. Да. Вопрос конкретно в научной силе. То есть, конкретно являя его базовый труд, капитал, который там состоит из нескольких томов, экономических рукописей и так далее. Они объясняют, что они объясняют такое явление, как Понятия кризис, как его цикличность его. экономики, и как неизбежность да, перехода. Года, э, капиталистической да, да, экономики к да, да. периодическим кризисам. И как, со как, как идет эксплуатация. Который, ну, это конкретно а, вопрос спорный. Его нам буржуазии может согласиться. Как идет может эксплуатация. Может не согласиться. Конкретно, вот теория экономических кризисов она введена в научный оборот Маркс. А и... Адамом Смитов не введена, да? Нет, не введена. Нет. Совсем нет. нет. Совсем Ладно, нет. Нет. понятно, что. Вот. Соответственно, именно Маркс объясняет это о том, что систематические противоречия, как они порождают, что возникает в чем, в чем суть? В том, что буржуазия эксплуатирует пролетариат, постоянно извлекает из него прибавочную стоимость. Но пролетариат все свои финансовые накопления тратит на покупку товаров, которые все равно опять по, по циклу идут, производятся кем-то, и через них и из них опять прибавочная стоимость отнимается. И так происходит до тех пор, пока, собственно, все. И ресурсы вот этого класса эксплуатирования не заканчиваются. И в этот момент, когда заканчиваются все ресурсы эксплуатированного класса, падает покупательная способность. То есть массовые товары, на которые ориентирована крупная промышленная производство, уже никто покупать не может. А элитарные товары, которые нужны правящему классу, они не могут двинуть экономику с места от слова совсем. И в результате этого, когда, несмотря на то, что люди голодают, денег на то, чтобы покупать зерно, у них все равно не добавляется, Происходит кризис. Допустим, вот великая депрессия в Соединенных Штатах, там а потом во, во всем мире. Вот это вот явление экономического кризиса во всей своей там подъем, рецессия, спад и так далее. Вот оно открыто Маркс. Оно открыто, но действует сейчас или оно перестало действовать? У нас нет теперь кризиса. То есть мы как-то капитализм без кризиса. У нас и до этого были кризисы и до этого не да. описывались. Да, Кем? Просто Маркса распиарили. Кем? Жак Конте, пожалуйста, посмотрите труды греческих философов, римских публицистов и философов. Они не описывали кризис? Научный, да. Причины этого явления. Конечно, ведь просто так сказать, что где-то в чем разница между, допустим, тем, что я сказал, что есть на небе звезды и построил э -э и между астрономией? Разница в научном методе, разница в том, насколько мы видим фундаментальные причины, можем предсказать. Вот это вот в, перемениста там, c равняется в, как там, m равняется в плюс c плюс в плюс c плюс m. Сумма цены, да, о том, что есть прибавочная, прямая и так далее. И как она дальше движется, там, это движение капитала. Вот это... Только цена <соспорожие> и движение капитала, это все было еще приемлемо. А Марс просто первый раз пиарил. Но все это и было и раньше, иначе ну, не как... было бы ни банков, ни займов феодальных. То есть, секундочку, не было бы люди, люди понимали, что такое прибавочная стоимость, что такое эксплуатация, характер кризисности. мы понимали, крестьяне нет. А, а где это можно почитать, умный, чтобы понимать. Ну вот, допустим, у Аристотеля. Да. У Аристотеля этого явления нет. У него экономика дана постоянно. А, не... У кого а, еще? Нет. Я не знаю. А. То есть Кто, конкретно. Римская империя описывал банковские труды. Неизвестно мне такое. Сядьте, посмотрите. Но вы можете сказать? Нет, я не помню. Я давно и много, но. Понятно. Если ну, я помнил, ну, все Ну то есть как бы э, нет, то есть тогда вопрос Адам Смит да. тоже ничего не открыл, и э, там Рикардо. В, в принципе, да, они только распиарили, а, то, то есть Ну понятно, а в физике тоже никакого. То есть люди знали же, что камень падает. Ньютон тоже ничего не открывал. Он распиарил. Ну, Ньютон открыл законы. Ну, все же ничего же нового не узнали. Ну, простите, в древнем Риме тоже открыли законы экономики. И Ньютон открыл законы физики. А, а вот эконом... вопрос, что первый издал книгу Капитал. Нет, нет, это... ну, законы это экономики мяч. какие. Вот это непонятно, конечно. Но спасибо за справку, посмотрим. Но очень, очень сомнительно. Ну да, в принципе, для вас да. да ладно. Спасибо за информацию. Все. Что, наверное, заплачиваем? Да, вот насчет товара, насчет Маркса, здесь видите, в чем дело? Э -э здесь надо знать, что в капитале заложена диалектика. Ну, диалектика заложена А в чем заключается диалектика? А, вот, да. Единичная и общая ну, Диалектика да, Это категория диалектики в товаре Единичная и общая Понимаете, вот как это разворачивается процесс вот, Там все это у Марса в Капитале описано Поэтому, допустим, сказать, что там Марс распиарил что-то, Да а и, или не распиаривал, здесь уже неприемлемо понятно, говорить вот. Смысл? здесь, здесь Смысл? нужно Смысл? говорить да, о том, да? что Марс на а, научной основе рассмотрел процесс производства и получение прибавочной стоимости, каким путем это идет вот. как это все идет а в основу этого положена диалектика, диалектика которую Гегель довел до совершенства Обобщив опыт весь <связь> Гегель довел диалектику до совершенства Законы вывел э, Единственная борьба противоположности Переход количества в качество Нет, Отрицание, отрицание Вот эти вот законы и единичная, общая и особенное ну, Общее Здесь Все с и в чем проблема Вся да. теория Гегеля Блестяще развивается в Фейербахе она разбивается Фейербахом, да, но вместе, основе, как говорили, вместе, вместе с ребенком Фейербах, вот эту идеалистическую э, Не, значит, он, концепцию, он, он выплеснул диалектику. Он как выплеснул все, да? все, что было неверно. То есть он произвел, Не все выплеснул. Он, Фейербах, фейербах отрицал все. все. Фейербах все, все отрицал, но. а на самом деле mm -hmm. диалектику, вот эту вот которая... Секунду, подожди, да. А Марс ее на, вот секунду. именно с головы он на сюда... ноги поставил. коммунист? коммунисты. Вот, еще раз, то есть а, беда какая, что диалектика Гекеля, она спекулятивная. Это софистика в чистом виде. То есть там ничего невозможно доказать. Не, ну правильно, и это, это создав... учение после раз, размыкается. Да, вот, Фирбах, а, соответственно, сейчас... фейербах на это сейчас. Создав... Создав... Но он отрицал все, а Макс начал не создал. Да? Материалистическую теорию. А, конечно, Про... Конечно. Про... В основу, которую положил. Я с вами согласен. Но... Правильно. Я не могу сказать, что в основу все-таки, если мы возьмем диалектический метод, <зыв> положен в основу изучения Нет, секунду, капитала. Секунду, секунду. Диалектический метод. Правильно? Да. Если мы говорим основа, философская основа всегда либо материализм, либо идеализм. Философская основа Маркса – материализм. Материализм. Философская основа Гегеля – идеализм. идеализм. Поэтому Маркс положил в основу все-таки материализм. Дальше он взаимствовал. В он в материализм как раз заложил диалектику, исследуя капиталы и прибавочные продукты. Ну, какие-то здравые идеи самые здравые идеи. Гегеля, да, согласен с вами полностью, что самые здравые идеи Гегеля он взял и положил на материализм. Ну, правильно, исторический материализм, что это такое? Это... В основу, значит, изучение общества, а диалектический материализм, что это такое? Изучение природы. Ну, Понимаете как? Да, ну, ну, и получается это. что? Все, и, и там, и там диалектика. Вот. Да нет, ну, ладно, все. спасибо за беседу а но вы, вы мне третий вопрос не задали Да все мы уже с вами обговорились <говорили> <говорили> И третий, и второй Третий второй. вопрос не задали Что <говорили> обязательно <говорили> вот этот праздник да, Войдет да, в историю да, да, да, Как самое позорное в, это видео. время Когда развалили СССР Спасибо большое спасибо. Спасибо. Спасибо.